Здравствуйте, уважаемые партнеры группы компании Ares Asia. По многочисленным просьбам я наконец-то делаю большой сравнительный обзор четырех моделей наушников в формате AirPods. Что это? Это вот такие наушники, которые очень похожи по своему размеру, функциональности на наушники от всем известного бренда Apple и их продукцию AirPods. Сегодня у нас на обзоре четыре модели. Первая из них это i9s. Обыкновенные вот такие вот маленькие Вторая моделька это i8x Уже зарекомендовавшаяся в какой-то степени на рынке Третья моделька это старший брат i9 i9 touch То есть эм, она с сенсорными кнопками Это максимально приближенная копия к реальным AirPods. Ну и четвертая это старичок который еще не ушел с рынка i7s, самая доступная, самая бюджетная модель Давайте сейчас перейдем к распаковочке этих прекрасных наушников Посмотрим, что у них внутри, как они играют И вообще, насколько им удобно пользоваться Погнали! Вот мы и добрались до да, самого интересного У меня сейчас 4 модели наушников Давайте начнем с самой младшей модели Это вот эта коробочка i7s это самые простые, самые бюджетные на данный момент наушники, самая уже устаревшая модель, но которая все еще актуальна из-за ее невысокой цены. Они поставляются вот в такой вот коробочке. Тут отмечено, какие наушники, внутри какого они цвета, поскольку она есть в разных раскрасках, разных камуфляжах. Сзади общие характеристики названия модель ICMS-TVS. Сопротивление наушников, чистота. Чувствительность микрофона Температура работы Так, время игры 3-4 часа Время зарядки в течение 1-2 часов Стабильно могут Пролежать в режиме ожидания Около 100 часов Производитель заявляет, то, что они совместимы С iOS и Android устройствами Давайте посмотрим это Открываем У нас встречает вот такая вот коробочка, которая немножечко не на своем месте, пенопласт, картон, кабель для заряда, микро USB и инструкция. Давайте отложим все в сторону, ставим только самое важное. Начнем с инструкции. Инструкция выполнена на английском и китайских языках. В моем случае. Тут вам будет ничего непонятно. Давайте посмотрим ее на английском. Те же повторяющие спецификации, особенности работы, как их включить, если вам нужно. Вот прочитайте детально инструкцию тоже убираем. Перейдем к самим наушникам. Стоятся они вот в такой вот пластиковой коробочке Она достаточно большого размера. Вот порт для зарядки микро USB находится снизу. С педли находится кнопка питания, чтобы заряжать наушники и индикация заряда. Открывается она на обыкновенной крышке защелки. Никакого крепления нельзя поиграться, как с оригинальными AirPods, либо зажигалкой Zippa. -а. Посмотрите на эти гигантские, не побоюсь эти слова, наушники. Не знаю, для кого их придумали, но их размер немножечко поражает. Во-первых, наушники э подключаются на штырьковый разъем внутрь, то есть никакой магнитный. То есть надо вот так вот взять наушники, туго его туда засунуть, а потом также туго вытащить. Второй момент. Сами наушники, ну я не знаю в какие уши такие наушники надо ссувать, но их размер немножечко впечатляет. Чтобы их запустить, надо, во-первых, обязательно после долго их не работы зажать две кнопки, чтобы наушники спарились между собой. После того, как они испарятся, это они ищут друг друга. Мы берем наш телефон. В данном случае мы, поскольку проверяем ножки AirPods, мы возьмем iPhone 6 и попробуем подключиться. Вот сразу видим i7 TWS. Подключено. Все, они работают в режиме наушников. Давайте попробуем вставить их в уши. ух ребят, какие же они большие. И сейчас включим какую-нибудь музыку для проверки. Ребят, это не просто большие наушники, это громадные наушники. Вы просто посмотрите, пожалуйста, как они сидят в моих ушах. Они такие большие, они очень будут заметные. И они... Крайне неудобно, если пошутать сей на головой, они упадают. Теперь давайте проверим самое главное, это качество звука. пытается скачать песню давайте послушаем знаете вот просто немножечко пока iPhone загружает музыку давайте пробуем просто немного ощей наушники очень очень большие очень некомфортные также очень сильно их видно в ушах если сильно пошатать головой они начинают выпадать также у них есть кнопки но когда вы нажимаете на кнопку, наушники ударяют вам как будто по барабанной перепонке Очень-очень громкий, неприятный звук Ну, что вы хотите от бюджетных моделей? Так, возвращаемся к наушникам Ну, я запустил их и запустил музыку на айфоне очень не понимаю, почему один момент На андроиде они полностью связываются вместе, спариваются И сразу работают оба наушника Но на айфоне, эта модель, работает только один И в данном случае правый наушник, только в нем есть звук В рем звук отсутствует, хотя синхронизация была Если сейчас подключить к телефону на андроиде, то звук будет в обоих наушниках то есть эта младшая модель, она не годится для того, чтобы использовать ее вместе с айфоном. Стоит отдельно немножечко сказать про звук. Звук он есть. И все. Он есть. Глухие, басы, высоких частот. Но звук есть, вы можете слушать музыку, наслаждаться своей любимой музыкой в этих наушниках. Давайте пойдем дальше. К следующим, более хорошим, более.. Так, забываем yeah. Это адское устройство Открываем кейсик Насаждаем обратно наушники Что Не самая деликатная на самом деле Процедура Ох, с трудом же они туда вставляются Главное, я не знаю через сколько Сломается этот штырек Отдельное качество Но ну, вы видите это вы видите качество сборки вот эти вот швы. Качество диодов. Сами они очень-очень легкие. Я не знаю сколько проживет штыревой разъемчик. Но это лучше бюджетные наушники. И надо радоваться, что они есть. Давайте их пока отложим в сторону. И перейдем к более крутой модели. Сейчас мы переходим к более крутой модели. Это i9s. Это самое новое, последнее поколение наушников. Эта версия еще тоже кнопочная, в отличие от Touch, поставляется она уже вот такой вот квадратной коробочке. Изображены наушники, какие-то рисунки. То есть мне кажется уже эта модель является полноценной гарнитурой. в такой запечатанный опять же по китайски синий скотч еще в коробочке находится ух ты чехол чехол для наушников в комплекте вот это круто берете и сразу у вас чехольчики эрпоцы они еще открываются очень легко слышали этот звук, сейчас главное достать из чехла, а самое интересное карабинчик положили ли в комплект, давайте посмотрим, поищем карабинчик ребятушки, кабель зарядки, а главное карабинчик-то в комплекте, то есть вам не надо докупать отдельный чехол, он уже идет в комплекте, это очень-очень удобно порт для зарядки у нас micro usb выполнен достаточно качественно и в комплекте инструкция на, опять наверное, двух языках давайте посмотрим так. инструкция выполнена на двух языках китайском и английском кому надо посмотрите почитайте все я вижу уже слово call то есть эти наушники, это не просто наушники, это полноценная многофункциональная гарнитура, с которой можно говорить и звонить. Это уже очень хороший знак. Давайте распакуем сам боксик. Мы его случайно включили. Как я уже, знаете, я уже ненавижу распаковкой заниматься. Вот этого всего постоянно этот крей убирать его устаешь. Вот мы распаковали этот боксик, мы его уже. Включили случайно в зарядку, кнопок тут никаких нету. То есть он заезжается автоматически. Крепление металлическое, магнитное. То есть с этим боксиком можно уже вот так играться, как с зажигалкой Zippo. Ну да. Можно сидеть, вот так играться. <с Pearly> Наушники сами находятся на магнитном креплении. То есть их просто берете, вот так кидаете и все. Стандартный разъем два штырка. Вот боксик. Вот сами наушники. Как они выглядят. На них уже утоплена достаточно кнопка. Также ножки подписаны правый. Качество чуть получше. Вот тут единственное виден зазор. Но качество склейки у этих моделей стало выше. Давайте попробуем их включить. зажать, синхронизировались боксик в сторону берем наш тестовый iPhone i9 stvs, вот наша модель все, подключено ох, ребят нету этого ужасного ощущения как от модели i7 то есть наушники встали и все, и ушам комфортно у тебя нет ощущения, что тебе туда засунули какую-то палку, большую пуговицу, они просто легко встают и все, они маленькие размеры, миниатюрные, компактные увы, оригинальных Airpods у нас в сравнении сейчас и ну, штуки подключения. давайте попробуем, первое это режим музыки как они звучат <как> будь здоров Спасибо. слышали? Китаец говорит спасибо. Ну что сказать, ребят, хорошо рабочие наушники прямо сейчас, в данный момент, они полноценно работают с айфоном. Лео мне правом слышно музыка как играет. И они комфортные они не выпадают, они не мешают твоим ушам, они не чувствуются то, что на них есть вес. Это просто рабочие наушники. Самое интересное, как они будут работать в режиме гарнитуры. И сейчас мы это узнаем. Это будет i8X. На случай i8X поставится вот такой вот красивенькой коробочки, минималистично, никаких надписей, только изображение наушников. Сбоку видим надпись беспроводная музыка i8X, опять то же самое. И сзади нарисованная вот кейсик наушники, надпись i8X а, вместе вместе с зарядным кейсом, это написано на разных языках, правила утилизации и кабель Lightning, то есть производитель говорит, что они должны быть с Lightning кабелем. Все запечатано, новенькое. Вот. В коробочке у нас есть i8x уже в пленочке. Дополнительные силиконовые накладки, кабель Lightning, и инструкция на английском языке. Вот можете прочитать. Кому это интересно более подробно. Bluetooth версия 4.2. Батарейка на 45 мА. Работаю в течение двух с половиной часов. О, ничего, ничего интересного <с. <с.> для нас. Давайте это все уберем в сторону. Распакуем их. Послушайте просто этот звук. Китайской пленки. Что они у, у нас будут как новенькие. Вот модель i8X. На, на своем кейсике расположена кнопка для заряда наушника. Индикатор скрыт скорее вот тут, либо вот тут. Снизу находится разъем Lightning, что очень приятно. И кейсик просто на пластике, но уже на более лучшей защелке. С ней все равно нельзя играться находятся вот такие вот два уже более компактных наушника которые на упс, которые находятся на магнитном креплении то есть их просто берете кидаете и они встают на зарядку как надо, их не надо уже насаживать сами наушники имеют тоже кнопки чтобы синхронизироваться вместе с друг другом, качество изготовления ну, видно проклейка пластика и давайте попробуем их тоже включить Куда-то у меня наушники сегодня целый день улетают Попробуем их тоже запустить I8X Эта моделька уже заряжена на данный момент Главное ее открыть Видим, индикация зарядки идет. <coughs> Горят, красные... <coughs> Горят красные огни То есть наушники находятся сейчас в состоянии заряда Мы их, естественно, вытаскиваем и синхронизируем между собой друг с другом, нажимаем клавиши, мигают огоньки, отпускаем. Ну и должны сейчас синхронизироваться и искать телефон. Давайте опять же возьмем наш талонный iPhone, включаем и TWS i8x. Подключено, все, наушники подключены, можем тестировать. Наушники находятся сейчас у меня в ушах, вот посмотрите на их размер. Достаточно компактные, не сильно, нету такого неприятного ощущения, как от наушников i7. Удобные, давайте пробуем. Из ушей не вылетают, что очень-очень важно, не знаю, насколько при активном занятии спортом, но мне комфортно Давайте сейчас попробуем включить на них музыку Послушать вообще ощущения Какие у нас будут Ну как сказать Опять играют только один Нет, играют два наушника Вру Просто почему-то один играет Тише другого с Скорее всего, правый наушник не полностью зарядился. Но я четко слышу в нем какую-то музыку. Это половина их громкости. Музыка есть, звук тоже есть. Так, Попробуем позвонить на телефон и узнать, какая будет от этого сейчас реакция. Можно ли будет взять, как наушники будут реагировать. Будут ли опять они диктовать мне номер звонящего? Да. наушник диктует номер кнопкой я беру его и что я слышу я могу говорить Давайте уберем подальше наш телефон попробуем говорить видно то что точнее слышно то что я сам себя слышу то есть в эти наушники тоже можно использовать как гарнитура. Звук почему-то идет только через правый наушник в данном случае, не через оба, а только через правый. Я не знаю, как это объяснить, кроме чуда китайской инженерной мысли, но я слышу все, что происходит, только в одном наушнике. Ну что, ребят, вот и добрались мы до них. Чудо инженерной мысли китайцев i9 touch последняя модель минимализма еще больше теперь ножки ну, нарисованы на коробке по бокам никаких вообще нету надписей они полностью отсутствуют только сзади упоминание i9 touch и bluetooth 50 все больше ничего нету ну еще то что мады и как перерабатывать давайте откроем посмотрим что внутри Нас встречают вот такие вот наушники, вы уже их могли видеть раньше в обзорах. Порт для заряда тут Lightning. Сам боксик очень маленький, компактный, можно вот так тоже поиграться. Благодаря магнитному креплению. Сзади кнопка заряда и индикация заряда. Если на модели просто i9s она находится вот спереди как-то так, и пластик тут какой-то более желтый. То Touch версия у нее именно белый качественный пластик. У нее сзади индикация заряда. В комплекте находится полноценный Lightning кабель, полноценный, и большая инструкция на английском языке с иллюстрациями работы. Кому интересно, почитайте. Весит наушники 45 граммов. Я уже на них был подробный обзор. Кстати, на... Инструкция дублилась с другой стороны на китайском. Давайте уберем это все в сторону. Нам это не интересно. И протестируем самые лучшие наушники китайского производства i9 Touch. Они прикольно открываются. Берем два наушника. Они сразу же, как их достаешь из коробки, автоматически их синхронизируются между собой на магнитном креплении, кстати. Там приятное магнитное крепление. Давайте их попробуем в первую очередь синхронизировать с iPhone. Берем наш iPhone и видим i9 Touch. Подключаем И оно подключено Ничего не нужно больше нажимать Они сами синхронизируются между собой Во-первых Во-вторых, у них тут находятся сасранные кнопки Как у оригинальных Наушников от Apple В-третьих, качество сборки И пластика намного стало лучше Так я случайно нажал сейчас кнопку И поэтому вы на айфоне видели Что Siri отреагировал Как видите наушники полноценно работают С голосовым помощником Siri Во-первых Во-вторых у них есть полностью контроль И контроль э, На уровне удобного Сенсорной панели Вы нажимаете на наушник И музыка Дальше играет это очень удобно Вам не надо больше искать кнопку мучиться Просто прикоснулись к наушнику Как к оригинальным AirPods, И все заработало В-третьих, сами наушники очень маленькие Компактные, минималистичные Они они очень хорошо держатся И они не выпадают из ушей В отличие от других наушников Если другие даже чуть-чуть шуахнутся То эти остаются на месте Это, наверное, первые китайские аэроподсы Которые я себе захотел на постоянное использование проверить кстати, мы в прошлые обзоре начинали с них, самый наш первый обзор на наушники, и мы их тестировали с устройствами от Android. С устройствами от Android она тоже работает, с голосовым помощником Google Assistant, окей, OK, Google, оно тоже работает при длительном нажатии, вызывается голосовой помощник. Черт, ребят, это круто, это работает, это первые работающие наушники, from factor, Repost, как и для iPhone, так и D Android. Качество звука у них хорошее. Собеседника слышно хорошо. Собеседник вас тоже очень хорошо слышит. У них не знаю насчет сумма подавления, но шумов лишних нету. И главное то, что они доступны в цене. Они, естественно, не так доступны, как модель i7 i8, но это лучше, чем купить оригинальные airpods. Так, давайте уже подводить окончательные итоги. Вот у нас наушники в порядке возрастания, начиная от модели i7, i8, i9 и i9 Touch. Мы видим, какого большого размера сами, сам коробок от i7 и в отличие от коробка i8. Давайте откроем, достанем с трудом эти наушники, которые на штуровом механизме, на штуровом креплении. Посмотрим на их ближайшего конкурента i8. Посмотрите, какая разница в размерах. Наушники очень сильно отличаются в размерах, процентов на 20, как минимум. Теперь мы возьмем поколение уже девятых наушников и сравним их с восьмыми. Девятое поколение вышло еще более удобным. Девятое поколение полностью работает с айфонами. По девятому поколению можно говорить. Девятого поколения вот такая вот хорошая кнопочка, в отличие от этой, которая сильно выпирает. И девятое поколение, оно, опять же, капсула стала чуть меньше в размерах. Но длиннее ножка, но что она тоньше. Что немаловажно. Не опять более менее заметно. И вот как вершина девятого сейчас поколения. Это i9 touch. Наушники полностью сенсорным управлением. Да, за это приходится немножечко переплачивать, но у вас полноценное сенсорное управление. У вас полностью комфортно так не тот наушник взял у вас зато полностью комфортное сенсорное управление вы ни о чем больше не думаете вы просто берете достаете ваши наушники и пользуетесь ими У вас больше нету проблем с синхронизацией то что перед каждым долго когда вы долго не используя наушники вам надо доставать типа нажимать вот две кнопочки ждать пока они синхронизируются а девятое поколение и тач версия вы просто берете достаете и пользуетесь это очень комфортно так что это наверное Первые наушники From Factor Airpods, которые мне хочется использовать для постоянного, повседневного использования. i9 версия, если вы не часто говорите с помощью гарнитуры, и вам будет непроблемно постоянно искать вот эту маленькую кнопочку, которая достаточно нажимается только кончиком пальца, либо ногтем, то можно взять и i9 версию. Версия i8 уже это более бюджетный вариант, который не подходит владельцам айфонов. Почему? Потому что на айфоне они работают неполноценно. Во-первых. Во-вторых, на андроиде почему-то, звон... когда идет звонок, звук только в одном наушнике. На айфоне звук всегда только в одном наушнике. Ну и версия i7 это бюджетные наушники Только для Android И для тех, кто хочет показать Что у него есть что-то похожее на Airpods ну, Либо ему просто нравится Airpods Либо у него очень-очень большие уши Ну и же люди с большими ушами Всем понимаю Сделаю небольшую ремарку По модели X8 Вот тут где-то будет Видео, превьюшка Где я делал обзор уже на модель X8 и ситуация была на них немножечко другая. X8 были с микро-USB и работали полностью по-другому. Они были другого качества. Надо понимать, что китайцы тут есть много фабрики. Каждая фабрика изготавливает разного качества. И цена на одну и ту же модель может быть разная. Но в большинстве случаев на российском рынке я не знаю, какие модели мы встречаем. И вот есть версия с USB, а есть, как у нас тут в обзоре, с Lightning. Всем, у кого есть iPhone, берите версию 9, и у вас будет качественная копия AirPods. И берите лучше Touch, потому что у нее коробочка более белая, а тут желтая. Кто хочет бюджетность, лучше берите i8. Они хотя бы похожи на оригинальные AirPods, в отличие от i7, которые, я не знаю как обозвать. Просто беспроводные наушники. Но они неудобные, некомпактные, они громадные. Я не знаю, куда такую коробочку взять. Большое спасибо за просмотр. С вами был Сергеич. Я надеюсь, вам понравился такой небольшой сравнительный обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь роликом. До скорых встреч. Пока.